Ты мне даешь, а я тебя не увольняю. Ты серьезно? Абсолютно. О чем мне стесняться? Я человек взрослый, богатый. Домой идти не хочу. Пока. Жена вас дома ждет. Подождет. Как вы так можете? Присядь, Лис. Сейчас буду говорить с тобой серьезно. Смотри. Я тебя буду иногда любить. За это беру на себя полностью твое обеспечение. Покупаю тебе квартиру. И сразу аванс. Ты вот живешь с этим дебилом инфантильным, с ним ты квартиру никогда не купишь. Танки уничтожат все. Откуда вы знаете про танки? Лиз, я всегда занимаюсь вопросом,